В сердце, что ранено, грехом тому вина. Когда нельзя понять, и нечем оправдать, прошу ты вновь ступись, пред Богом за меня, пусть слезы. Я радуюсь каждому дню с тобой, хоть дочи сгущаются над головой порой, но ничто не разлучит меня с тобой. Я буду с тобою в одном строю, врагу я тебя не отдам, смерти не уступлю, потому что люблю. Потому что люблю Когда приходит шторм Когда проходит гром, Прекрасовая тишина В сердце твоем Твой маленький солдат Сражаться вместе рад Побед еще немало мы Держи вдвоем У слезы твои он опрет. И жизнь меня затесет. Я радуюсь каждому дню с тобой, Хоть духи случаются над головой порой, Но ничто не разлучит меня с тобой. Я тебя ни отдам, в смерти не уступлю, Потому что люблю. Я буду с тобою в одном строю,